Mm-hmm. Вот только собираешься спать, а тут новая версия iOS 12. Прям из Apple, с пылу, с жару. Не ожидайте, что в iOS 12.1.3 будет что-то новенькое. Будет не просто новенькое, а поистине фантастическое. iOS 12.1.3 является на iPhone и iPad пользователей с весьма коротким списком, мягко говоря, новшеств. Исправлена ошибка в сообщении, которое могла влиять на просмотр фотографий прокручивания в виде подробнее. Привет какой-то. Исправлена ошибка в результате, которой на фотографиях после отправки со страницы экспорта могли появляться полосы. Да ну нет, это как-то скучно. Нужно что-то посолиднее найти. Да, нововведение в этой версии iOS 12 прямо вот ощущаешь еще за 40-50 минут до установки этой системы на свое устройство. И серьезного стоит выделить. Во-первых, устранение важной ошибки, которая приводила к искажению воспроизводимого звука на iPad Pro 2018 года. Во-вторых, исправление бага, который приводил к отключению некоторых систем CarPlay от последних версий iPhone 10. Ну и в-третьих, залатывание дыры, в результате которой функция Siri переставала слышать пользователя. Ну даже не удивительно. Круто! Но все таки вас же по большей степени интересует вопрос, касающийся производительности. Окей, без проблем. Перед вами iPhone 10R и iPhone 5S. Разница между этими телефонами почти в 5 лет. В 2019 будет уже 6. Как ни странно, но ветеран в виде iPhone 5S уверенно чувствует себя при сравнении с iPhone XR. Да, немного дольше прогружает приложение. Но эти миллисекунды, ой, как незначительны. Вот это я понимаю, настоящая магия Apple. Обновляться на iOS 12.1.3 я рекомендую. Особых отличий, например, в автономности своих гаджетов вы скорее всего не заметите, однако как профилактическая версия системы для iPhone и iPad сойдет, даже вполне сойдет. И Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк этому ролику и подписаться на канал. А также рекомендую посмотреть два не менее крутых ролика с моего канала, которые появились у вас на экране прямо сейчас. Спасибо за просмотр и до скорого, друзья. Пока-пока!